Всем привет, это Ciderpalbook.ru и в этом видео мы закончим представить главную страницу. Мы уже сделали практически все, кроме футера. Мы сделали шапку фиксит, сделали баннер, сделали блок сервисов услуг, сделали фотографии с помощью jQuery Izotope. сделали ставку видео с YouTube в отдельный блок, вывели через фонд Awesome различные иконки, добавили вывод последнего твита из твиттера твиттер аккаунта нашего вывели информацию о нас с помощью колонок и bootstrap сделали слайдшоу через view слайдшоу модуль сделали контактную форму через модуль webform. и теперь давайте сделаем последнее что нам осталось это футер в нем будет просто менюшка и небольшой копирайт тоже блок копирайта можно в принципе сделать их будет колонками также просто одну колонку текст сместить влево, а в другой колонке текст сместить вправо. Ну сделаем их через бустер, то есть это будет две колонки вот таких вот. Это первая колонка на 6, на 6 бустерских, и вторая колонка тоже на 6 бустерских ячеек. Можно, в принципе, сделать их различной длины. Например, на эту колонку сделать три ячейки бустерские, на эту 9. Ну, потому что у нас здесь будет маленький копирайт, но ну, смотрите по размеру вашего копирайта. Мы просто сделаем два блока рядом, и им классы. Давайте теперь перейдем на нашу главную страницу. Сейчас мы уберем вывод дефолтной страницы. Это нужно сделать в конфигурации, поставить главную страницу. Проще всего сделать пустую страницу, которую поставить на главную. Вот в основных настройках сайта. Можно поставить главную страницу. Сейчас по умолчанию это страница Note, где выводятся последние 10 материалов. Давайте создадим просто обычную страницу, основная страница. И назовем ее как название нашего сайта. Ну, например, ставим главную страницу. Текст оставим пустым. Сохраним. Нам нужно будет скопировать URL этой страницы и вставить его в основные настройки. Копируем сначала слэш, потом название страницы. Такой вот URL. Сохраняем. Вы можете вставить, например, алиас сюда, то есть читаемый URL, где не просто not, slash, need написан, а какой-то основно читаемый URL, генерированный паттерном. Давайте вновь страницу. И все, у нас теперь ничего больше внизу нет. Здесь может быть маржин. Единственное, что давайте посмотрим, что находится ниже. Блок веб-форм. И здесь article находится наш. У него может быть margin. Если у него стоит какой-то, например, там 50 margin, то, соответственно, этот маржин будет показываться, даже если высота 0. Поэтому высоту нужно будет убрать, маржина, я предлагаю добавить сюда еще один блок контент можно добавить в принципе футер, потому что футер у нас будет показываться на всех страницах, поэтому давайте все-таки наверное, футер добавим. У нас должно быть два футера по идее, один футер, который всегда будет снизу прикреплен, стики-футер, который должен быть даже прикреплен снизу, когда у нас мало контента на странице. Можете посмотреть стики-футер, загуглить и сделать все стики-футер. Есть много вариантов, как это сделать. Ну, например, можно зайти на CSS Tricks и посмотреть, как здесь сделан стики footer Но основная идея в том, чтобы задать Page Wrapper, у которого будет margin bottom отрицательный. И вот этот отрицательный margin bottom ставить уже в ваш футер. То есть мы всегда поднимаем вверх page растягиваем его на всю высоту и поставляем в этот маржин отрицательный такого же размера, такой же высоты. Footer. И он получается растягивает блок сайта. На всю высоту занимает все пространство, и футер всегда будет снизу, потому что margin-bottom у нас отрицательный, и туда мы вставляем футер. Ну и получается даже, что когда у нас очень маленький сайт, то футер всегда будет всегда снизу прилеплен. Называется стеки футер Но смысла сейчас нет этого делать, потому что у нас на главной странице будет много материалов, и футер все равно будет всегда внизу. А если, например, у нас была бы ну, одна шапка только, и был бы снизу футер, то нам пришлось бы его прилепить книзу. Давайте сейчас сделаем футер, добавим еще одну менюшку, назовем ее футер меню. Здесь в менюшке у нас есть особенность, что ID менюшек они пишутся не через нижнее подчеркивание, а через дефис. Это давно так работает, поэтому просто надо помнить, что в менюшках у нас в ID используются дефисы вместо нижнего подчеркивания. И теперь добавляем страницы. Чтобы добавить возможность составлять для страниц менюшку, нужно зайти в управление типа материала. И в настройках меню поставить, какие менюшки можно выбирать для этого типа страниц. Давайте поставим футер меню. Теперь, когда мы будем создавать новую страницу, мы сможем выставить пункт меню для футер меню. Давайте добавляем страницу. Давайте, например, а нас страница будет... И в менюшку вставляем. Создать меню. Выставляем футер меню. Так, создадим пару страничек, чтобы они у нас были. Ну, как минимум три нужно создать, чтобы можно было сверстать промежутки между пунктами меню. Услуги. Добавляем менюшку. Можно сюда же ставить главную страницу, поставить первым пунктом меню. Ну, давайте так и сделаем. Разойдем сейчас в менюшку и добавим вручную ссылку на главную страницу. Добавить ссылку нажимаем. И добавляем главную страницу. Для главной нужно написать просто фронт и знаки больше и меньше. Обернуть вот так вот. Знак больше и меньше. Здесь, в принципе, это указано, как это сделать. Поставить ссылку на главную. В принципе, достаточно нам трех менюшек. В принципе, достаточно нам трех пунктов меню, потому что нам нужно будет сверстать, что нам нужно сверстать будет промежутки слева и справа для внутреннего меню, но они все будут одинаковые. И сверстать промежутки для последнего пункта меню и первого пункта меню. Ну, три или четыре, в принципе, достаточно будет элементов. Поэтому давайте просто выведем эту менюшку. Зайдем в схемы блоков и выведем в разделе меню наш футер меню. И выведем в футере наш футер меню. Так, найдем сейчас футер, нижний колонтитул, титул. Помещаем сюда нашу менюшку. Обычно делают два э, различных футер региона. Потому что ну, принято делать все вот таким вот образом, сейчас покажу, может быть, где-нибудь, когда у нас есть несколько вот таких вот колонок в менюшке, а внизу у нас идет копирайт на, уже, на более темном цвете и отделяется отдельно несколько разделов меню и копирайт. Либо какая-то информация, там контакты о нас, чтобы продублировать всю менюшку, которая есть в хедере. Мы делаем футере. Но ну, здесь у нас в этом шаблоне одно меню, поэтому ограничимся просто выводом блока. Можно сделать стики футер, где будет два региона. И, собственно, тут большая менюшка, она будет создать стики и находиться в футере. Так, нам нужно вывести футер меню. Заголовок можно не писать, если не отображать. И давайте сразу добавим блок копирайта. Для этого, наверное, создать блок вначале нужно. Добавляем блок. Ну, нужно будет скопировать символ копирайта. образом. Копирайт сохраняем и располагаем его в футере нижний колонтитул. Давайте поставим копирайт сразу после футер меню. Чтобы не приобрести шаблоны блоков, чтобы добавлять классы для блоков футера, мы можем использовать модуль блок-класс и добавлять классы уже непосредственно блоком через админку. Это очень удобно. Давайте поставим этот модуль. Отлично, модуль включился. Теперь давайте зайдем в наши блоки и проставим классы. Давайте сделаем все-таки в футер меню 9 колонок, а 3, 3 колонки оставим на копирайт. Зайдем в редактирование нашего блока. И у нас должна появиться вот такая, такое вот поле CSS Classes. И здесь мы пишем column d 9 call SM давайте тоже поставим 9 и уже для мобильной версии поставим 12 чтобы на всю ширину растягивалось то же самое делаем и для копирайта заходим в копирайт только здесь прописываем колонки уже по три штуки call SM 3 call XS 12 то есть копирайт тоже будет на всю ширину растягиваться в мобильной версии. И еще нам нужно будет добавить row. То есть мы добавили колонки. И нужно row добавить, чтобы у нас прилипло к правому и левому краю наши блоки. Чтобы не было маржина справа и слева. Чтобы мишка наткнулась прямо по краю. Давайте зайдем в наши шаблоны. нам нужно найти шаблон страницы у нас есть page front отдельно для менюшки здесь есть page footer можно в принципе в класс добавить сразу row к этому футеру. и то же самое делаем с page находим footer добавляем row так надо посмотреть там тоже есть же контейнер так наверное нужно добавить так, давайте сделаем так. У нас будет контейнер, футер у нас в контейнере. Мы добавим отдельный div с классом row. Если вам нужно будет несколько строк добавить, вам нужно будет добавить несколько контейнеров, несколько регионов сюда. То есть не page, один page footer, а там page footer 1, page footer 2 и разбить также их по row. То есть это позволит вам задать, ну, например, вы можете контейнер задать, обернуть еще в один диф и внутри row ставить. Это позволит вам много колонок задать, разные бэкграунды для каждого из футеров, потому что у нас в каждый футер растянут на всю ширину и каждый имеет свой отдельный бэкграунд. Давайте тоже здесь уберем row, сделаем отдельный div. И перейдем на нашу главную страницу. Так, сразу к давайте уберем а, лишний заголовок. Он нам здесь не нужен. Так, нам ну, нужно зайти в настройки блока, а не в редактирование. Уберем отображать заголовок, сохраним. И теперь давайте верстать. Контейнер у нас, сейчас посмотрим какой, флюид или нет. Да, у нас контейнер флюид, то есть растягивается на всю ширину видите, нам нужно добавить обычный контейнер, то есть и обычный контейнер нам нужно оставить, чтобы задать футору background на всю ширину, вот этот футуру, задать нужному background, но и добавить еще один контейнер, который будет ограничивать весь контент по центру. div class container, то есть здесь у нас в контейнер вставляется контейнер fluid который растягивает на всю ширину. Ну, и то, то же самое мы копируем и вставляем в обычный пейдж. Так, мне кажется, там небольшое отступа есть, но это отступы у лишек. И здесь тоже по правому краю сейчас выровняем. Давайте выравнивать наши блоки по левому и по правому краю. Предлагаю сделать два отдельных блока CSS, точнее отдельных файлов. Футер меню SCSS. И футер копирайт. Ссис. Сразу подключим их. Включим Голб. Подключаем их, где блоки находятся. Футер копирайт Футер копирайт И футер меню. Подключаем. Для копирайта нам нужно просто задать текст лайн right. Чтобы сместить весь блок вправо. Давайте найдем ID-шник. Так, где у нас ID? Блок копирайт. Нам нужно сместить только для контента. Найдем body, field name body. И пишем text line write. Отлично сместился вправо наш copyright. Теперь мы ссылки смещаем влево. Достаточно, в принципе, им сделать display inline блок, чтобы они выстроились в линию. Мы, наверное, так и сделаем. Блок footer меню, берем его, пишем его в отдельном файлике, который мы создали заранее. Нам нужно взять меню nav класс, потому что у нас есть еще менюшка, которая находится. Контекстных менюшка. Это тоже менюшка, и у нее тоже такие же лишки внутри Contextual Links, но у него видите, улка, и внутри Contextual класс. Поэтому мы добавляем дополнительный класс, меню nav, чтобы наши стили применялись только к менюшке, которая находится в контенте блока. И давайте теперь зададим лишкам Display inline блок, inline блок. В принципе, текст-лайн надо писать, потому что текст-лайн так по умолчанию left, и у нас так и нужно, чтобы текст-лайн был left, поэтому мы его не будем писать. Так, нужно у первого элемента, лишки первой, убрать из, так, убрать паддинг слева, чтобы прям первый элемент прям прижался, как по макету, прижался к левой границе. Давайте используем все классы first child, то есть писать first child и брать падинку у него. То есть это будет первый элемент. Соответственно, последний элемент это будет last child. Давайте посмотрим, почему у нас не бралось Padding left мы поставили 0 А Padding у нас еще есть у А ДГА. Давайте тоже у него уберем Менюшка у нас прижалась по левой стороне Теперь давайте зададим футер Зададим ему background Посмотрим, во-первых, какой у цвет И вставляем его в футеру в Также дальше мы зададим вот эту вот черточку. Мы можем сделать через бордер ее. То есть тегу А сделать черточку справа, либо тегу ли сделать черточку. Прописать background футеру, нам нужно будет зайти в, а, в компоненты и найти футер. Давайте найдем футер. Так, у нас есть только header. Можно, в принципе, добавить компонент footer. Ну, вдруг у нас будут другие еще стили для футера. Ну и вообще просто удобно, что у нас для футера будет отдельный CSS. Футер у нас есть а, tag footer с классом footer. Возможно, у нас будут другие футеры, поэтому мы используем прям этот тег-футер, а это класс-футер. Поэтому мы пишем их вместе. То есть этот стиль применится к тегу футеру, у которого есть класс-футер. Так, скопируем цвет. Так, давайте посмотрим, почему не применился. А, потому что мы не подключили сам футер style CSS. Давайте зайдем в компоненты. И добавим еще футер. Наш style CSS. Сейчас у нас перекомпилится. Фон задали мы, поставили отступы. Теперь давайте зададим э, черточки. Вот эти пробелочки между каждыми элементами разделители. Посмотрим, какой у них цвет. Такой же цвет, как у шрифта. Я думаю, что у нас будет один и тот же цвет. Давайте сразу зайдем в футер меню. Пропишем color. Такой, как будет этих разделителей цвет. Я думаю, он одинаковый везде. Мы зададим border. Райт right всем 1 Однопиксельный Сплошной Такого же цвета, как цвет у ссылок будет Ну и думаю, что по наведению ссылки должны подсвечиваться белым Либо голубым Но голубой там будет плохо смотреться на том черном цвете Поэтому на hover все-таки я думаю поставить белый цвет Он будет лучше вид Видно его будет лучше также нам нужно будет еще брать паддинги, потому что паддинги влияют на бордер и border будет слишком большим. Давайте посмотрим, вот вы видите, что практически не видно. Так, давайте зададим не first child, а всем ашкам. То есть это только у first Child будет, а это у всех ашек. Так, аж. То что это применилось ко всем ашкам. Так, цвет у картинок, вот ссылок должен быть все-таки посветлее, почему-то неправильный цвет скопировался. Так, ашки. Давайте посмотрим, какой цвет у, у ссылок. Почему-то он плохо вы выглядит. Да не такой же цвет, в принципе. Странно довольно-таки, что его не видно. Так, а у нашего футера какой цвет? Где наш футер? Такой же цвет. Так, надо проверить цвет футера. Видимо, не тот ставили. Вот он, цвет футера. Он потемнее. Угу. Сейчас обновим страницу. Да, уже лучше выглядит. Давайте сейчас сразу же уберем вот это по наведению стили. Посмотрим. Если вы нажмете сюда, так, давайте расширим. Если вы нажмете сюда Toggle Element State, выберите hover, то можно сразу как будто вы навели на этот элемент сделать. То есть вот он так, а, и мы как будто на него навели, и он будет постоянно показываться hover. Давайте посмотрим, где у нас добавляется hover. Вот nav li, hover, то есть у каждой ссылки в бустапе, ну просто в стиле бустапа подцепились, будет бы ground color. Давайте просто на hover уберем ground color, чтобы у нас не было такой подсветки. Ну потому что у нас белый цвет будет и он будет в принципе адекватно смотреться. Итак, давайте на hover color у нас прописан пропишем все background color ну и просто background non напишем то есть background non тоже уберет этот background color отлично, интересно. все читается Уменьшим сейчас паддинги у тега А, потому что паддинги тега A влияют и на размер тега ли, который оборачивает тега А. То есть таким вот образом. Давайте зайдем. падинг топ уберем, ноль поставим. И паддинг ботом уберем, поставим тоже ноль. Давайте сразу зададим цвет для нашего копирайта. Посмотрим, какой он у него класс. Так, мы уже создавали CSS для copyright. Просто зайдем и добавим color. Обновляем страничку. Еще нужно будет убрать вот этот белый просвет. Он добавляется за счет того, что у футера есть margin. Вот вы видите, margin 45 пикселей. Его мы сейчас уберем. Мы вместо этого маржина добавим паддинг. То есть у нас у всех блоков есть большие падинги сверху и снизу. Добавим такой же маржин сверху и снизу. Для футера. Зайдем сейчас, берем margin топ, поставим 0. А паддинг топ поставим 40 пикселей и паддинг потом поставим 40 пикселей. Поменьше пусть будет. Не такой большой, как 70 пикселей мы ставили для сверху и снизу, для футера. Для всех остальных блоков для футера будет поменьше 40 пикселей, ну, думаю, же лучше можно еще выровнять по по центру. Так давайте сейчас я прописал смардинг. Uh, давайте я убрал паддинги только у первого элемента перенесем стили для всех элементов все-таки. Опять написал First Child, только один клип должен быть убран. А у всех элементов будет убрано сверху и снизу. Да, да, да, да, да. Давайте обновим страницу, посмотрим, как это будет выглядеть. Вы можете сделать и по макету больше отступы сделать но мне кажется такие отступы достаточно отлично теперь все на одном уровне на одной размере Единственное, я бы вот эту последнюю вы разделитель убрал последнего элемента лишки то есть у нас есть first child давайте чтобы не путаться уберем пониже его постоянно путаюсь когда приходится писать стили Здесь напишем last child, то есть последний элемент. И соответственно padding right, а, и, соответственно border right у него должен быть ноль ну, или no, non поставить можно, ноль либо non написать. Давайте еще уберем вот эту белую полосочку, посмотрим, откуда она вообще взялась. Возможно, это просто бордер сверху, да, вот он, бордер в менюшки, у футера. Давайте его уберем. Можно добавить просто бордер, но не такого цвета, более темный, чтобы футер был выделялся. Но в принципе, здесь он так органично смотрится, сливается с предыдущей картинкой, и все достаточно хорошо. Ну, возможно, может быть, цвет посветлее чуть-чуть сделать, чтобы он был более читаемым. Ну это уже как на ваше усмотрение, как хотите сами. Пока просто бордера уберем, а пока просто футера уберем бордер. Давайте еще посмотрим. Так, да, вот здесь текст трансформ аппер-кейс. Поставим в менюшки текст трансформ аппер-кейс у ссылок. текст трансформ аппер-кейс. И еще я хотел бы вам рассказать про плагин PixelPerfect, чтобы верстать PixelPerfect-макеты. То есть пиксель в пиксель, чтобы никто нигде у вас не вылазило. И вы всегда смогли сказать клиенту, что вот скриншот, что... На котором показано, что у вас все соответствует макету. Perfect Pixel нужно скачать плагин для Chrome, для. Для этого нужно найти его Perfect Pixel, вот этот плагин. Он достаточно простой. Просто добавьте его в Chrome. Нужно будет сделать PNG-шку из нашего PSD-макета. Просто берем файл и сохраняем как PSD. Как PNG. Сохраняем. Не советую вам сохранять в JPEG, потому что JPEG может искажать цвета. Он немного сжимает пиксели и меняются цвета. Поэтому лучше сохранить в PNG, тогда будет, передается цветопередача будет точная. И вы сможете брать пипеткой прямо там цвета. Ну и сравнить цвета на макете и на сайте. Теперь переходим на наш сайт и, и добавляем наш первый макет. наш png файл сейчас он подгрузится немного потупливает и теперь у нас накладывается этот png макет прямо на наш сайт и мы можем посмотреть что у нас неправильно то есть вот мы смотрим что у нас слева логотип накладывается все правильно но при этом у нас здесь менюшка съезжает то есть у нас не по макету менюшка, по макету она по, по чуть, чуть тоньше. Скрываем. Пиксель Перфект. Смотрим, что у нас не так. Открываем Показывать снова. И теперь берем просто и пальненько уменьшаем у вот тега и смотрим, как это будет выглядеть. Можете чуть-чуть подогнать, чтобы прям все было идеально. То есть нажимаете на ваш верхний макет. И стрелочками влево-вправо, вверх-вниз выравниваете. По какому-то элементу. Например, можно выровнять сейчас по логотипу, посмотреть, что все правильно по логотипу. И потом уже верстать непосредственно по нашему Нашу менюшку, чтобы все подходило прям пиксель Perfect. Выбираем паддинг. Давайте поставим, попробуем по 5 пикселей. Ну 5 видимо мало давайте посмотрим сколько у нас примерно ну хотя бы хотя да по 5 нормально вполне давайте поставим по 5 пикселей ну либо по 6 да по 6 пикселей паддинги сверху и снизу, также у нас еще слева и справа тоже меньше должно быть паденьки, тоже скорее всего по 6 пикселей. Лучше всего, конечно, когда у нас на английском было бы то же самое, то есть если на макете было бы один в один написано, то есть вот например портфолио, мы бы могли сверить бы шифты, то есть видите все совпадает, ничто не разъезжается. Если мы делаем отзыв слева-вправо, то портфолио, слова оно 1 на 1 совпадает. Но единственное, что у нас на сайте оно тоньше, шрифт выглядит. Но это не принципиально важно, хотя может быть для кого-то принципиально. Можно потолще сделать, например, фонд weight тогда будет совпадать точно. То есть как проверить, что где у вас тоньше. Вы можете прозрачность менять. Вот вы видите, что... Когда вы меняете прозрачность, цвет, ну, не цвет, а, аж, толщина шрифта меняется при произведении прозрачности. Это происходит потому, что у нас на сайте тоньше шрифт, а на макете у нас толще. И поэтому мы видим изменения. То есть не должно быть изменений такой ширины шрифта при изменении прозрачности. То есть мы так смотрим, есть ли у нас изменения на сайте. Но опять же, вы видите, что когда мы что-то меняем с одного макета на другой, сайта на макет, то у нас прыгают менюшки. Такого прыгания тоже быть не должно, то есть при изменении прозрачности, при перемещении макета у вас должно быть все идеально, все совпадать, ничего прыгать не должно. Ну давайте сейчас хотя бы просто подправим паддинги. То есть у нас хотя бы буквы должны совпадать первые. То есть вот, хотя бы здесь должно совпадать. Если вы взромете Alt и начнете крутить колесиком, то будет тоже менять прозрачность. Ну либо Ctrl колесиком. Ну в, в принципе нормально, только я бы еще все-таки сдвинул чуть-чуть правее. Делать 17 пикселей. Слева и справа. Итак, заходим в нашу менюшку. Находим ее. Это, меню. Это, похоже, у нас был хедер. Я точно не помню уже. Да, вот он хедер. Мы ставили э, в менюшке падинги. 15 пикселей всем сторонам. Давайте поставим по-другому. То есть у нас будет 6 пикселей сверху и снизу. И 17 слева и справа. Давайте теперь загрузим страницу. Так, на, на hover также нужно будет изменить размеры. То есть они будут в два раза на, на 2 пикселя меньше, потому что мы бордер добавляем. Давайте 15 и 4 пикселя, получается. Ну, соответственно, здесь тоже активно тоже должны быть размеры на 2 меньше. 15 и 4 пикселя. Ну, это мы делали для того, чтобы показывать бордер при наведении. Давайте обновим страницу. подгрузится макет но макет выглядит чуть-чуть потолще все-таки сверху и снизу можно поставить побольше давайте оставим 6 пикселей все-таки падинг на hover и на active Таким вот образом. И опять же, отступы между элементами, они должны быть больше. Вот вы видите, что у нас здесь заканчивается H. И дальше идет сервис, выезжает за пределы, потому что у нас... Сейчас скроем. Потому что у нас маленький марджин между лишками. Даем лишку. И margin-right. Или давайте margin-left лучше, потому что, на у нас центр... потому что менюшка у нас выравнивается по правой стороне. Поставим margin-right, margin-left, margin 10 пикселей. Ну, теперь подгоним точное число. Может чуть ниже поставить, чтобы видеть, насколько нам нужно подгонять. Ну, тут точно поймать сложно, но вроде 10 пикселей нормально. Так, это все делается в таблике. Нам нужно вот это margin-left 10 пикселей. Ну, вот таким вот образом мы подходим по всему макету и верстаем, чтобы у нас было все в Pixel Perfect. Ну, соответственно, вам лучше всегда использовать Pixel Perfect сразу, чтобы не искать стили по всему проекту. А проще сразу открывать Pixel Perfect макет и верстать уже, соответственно, все в Pixel Perfect. Я не делаю это сразу, потому что у нас бы больше времени ушло на верстку всех элементов. Давайте ну, Вот видите, как стили совпадают теперь. Если что-то съезжает, не совпадает, значит где-то пиксель съехал. Вот, например, портфолио нормально выглядит, но это не совпадает, потому что у нас шрифт а, не толстый. Давайте попробуем задать толстый шрифт. Поставим фонд weight. Давай 700 попробуем или 400. 400 тонко выглядит, но он 7 болт на самом деле, то есть он должен быть 500, 600 уже, тоже толстый выглядит. Но нам нужно просто подключить 7 болт шрифт то есть мы подключали через, font, через Google через гугл шрифты и у нас только тонкий и толстый есть. А нам нужно еще полу полутолстой, 7 bolt. Нужно подключать его отдельно. Фонд. Нужно подключать отдельного отдельно OpenSanse. Полутолстый. Мы подключали шрифты в отдельном CSS. Так, где у нас? Вот OpenSans? Вот есть у нас 400. Ну, давайте подключим 500. И попробуем поставить. Ну, давайте 500-600 поставим. Подключим дополнительно. И выровним все-таки эти шрифты, как они есть на макете. Чтобы у нас все-таки было пиксель perfect. Действительно. Откроем наш макет. И подгоним уже под либо 500, либо 600, как у нас на макете. Но опять же, на разных операционных системах может по-разному жирный шрифтап показываться. Поэтому не всегда понятно, какое нужно. Ну хотя вот 600 выглядит вполне ничего, себе ничего. Ну да, 600 прям один в один выходит. Чтобы проверить, что прям пиксель у нас. давайте поставим место главное, напишем Home. Тогда у нас будет совпадать все, все буквы. Ну вот видно, например, что нужно сделать поменьше отступы. Паддинги. Давайте показать. Нажмем. Даже побольше. Ну вот таким вот образом. То есть паддинги должны быть 5 и 17 пикселей. Давайте откроем менюшку. 5 и 17 пикселей. То есть при бордере тоже. Давайте попробуем так сделать. Я обновлю страницу. Нет, все-таки надо съезжать. Надо поставить обратно по 15 пикселей поставить чтобы хотя бы влево и вправо не уезжал из-за того что бордер добавляются да сейчас не уезжает снова пишем home включаем Наш пиксель перфект. Ну да, он поменьше все-таки. Так. Так, 18 пикселей. Это у нас активный. 18 активный получается, и тогда неактивный должен быть 20 пикселей. Таким вот образом. То есть на два больше, чтобы у нас бордер был. То есть неактивный у нас будет 20 пикселей. Давайте сразу поставим. И мы видим, что у нас сразу все съезжает, потому что нам нужно подправить margin-left у лишек. То есть у нас сейчас 10 пикселей. Нам нужно поставить его поменьше. Ну, вот таким вот образом примерно выглядит давайте все таки Home, чтобы она не съезжала но чуть-чуть а, есть небольшие различия Видите, что чуть-чуть разъезжаются шифты это потому что у нас еще нужно letter spacing изменить то есть давайте возьмем сейчас еще letter spacing изменим то есть пробелы между самими буквами они тоже могут быть, могут быть различными Значит, Начнем с одного ема или с одного пикселя, ну, один пиксель там, видимо, много, так давайте включим и давайте попробуем подобрать лотер-спейсинг. Давайте пропишем font-weight, я не писал font-weight 600, не сохранил точнее. Теперь мы можем... проще будет подобрать letter spacing. пересел как она есть ну чуть-чуть на один пиксель съезжает но ну, я думаю это целиком-то в целом не принципиально ну, потому что выглядит примерно как она есть чуть-чуть пиксель влево пиксель вправо но в данном случае мне кажется что это не играет большой роли когда это пиксели бордера то да там видно но здесь примерно я думаю что это примерно одинаково вот ну, таким вот образом вы выравниваете все элементы на странице, и у вас будет пиксель-перфект макет. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Дропале.